приготовим пирожки с картошкой в духовке берем 10 грамм сухих дрожжей добавляем 5 грамм сахара и растворить это все в теплой воде даем настояться примерно 2-3 минуты в другой миске смешать 300 миллилитров теплой воды добавить растопленное сливочное масло 50 грамм немного соли нашу опару все хорошенько перемешиваем и добавляем постепенно муки примерно 500 грамм готово вымешанное тесто прикройте сверху и оставьте в теплое место подниматься примерно час-полтора пока подходит тесто приготовим начинку берем примерно 1 килограмм картофеля помыть очистить от кожуры отварить и добавить соли добавить сливочное масло немного молока и жареного лука Готовый картофель превратите в пюре. Когда тесто увеличится в два раза в объеме, оно готово и можно начинать с ним работать. Далее я делю тесто на три части. Каждое тесто я раскатываю и вырезаю кругляшки. Выложите на нее картофельную начинку и защипите края. Выложите приготовленные пирожки на противень с маслом растительным маслом. Вкладывайте на небольшом расстоянии. По желанию можете смазать пирожки сверху битым яичным желтком. Выпекать примерно 30 минут в духовке, нагретой до 180 градусов. Готовые пирожки прикройте сверху полотенцем и дайте постоять 10 минут. Вот такие красивые пирожки у нас получились. Приятного аппетита!